Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Милкон. меня зовут Никита, продолжаем играть в ремонтере, это перевоспитание, а, сломленный отец, какая-то красная монахиня и девчушка из Ванка, значит. А, значит, погнали, что делаем, мы ищем какой-то камин, я, посмотр... я посмотрел, чем у нас закончилась прошлая серия, мы ищем камин, мы ищем камин, а, за которым что-то спрятаны какие-то секреты. Так, окей. А, это мы заходим. Пускай будет открыто, окей. Она мне что нибудь сделает. У нее ломается. А-а-а! Тихо, тихо, тихо. Короче, пока она потеряку долбит, надо у нее пульт забрать. Но! может спалить да окей я понял так тогда пошли сначала где может быть камин зачем может на первом этаже да камин обычно обычно на первом этаже находится хочу а ну, тут остается сейчас... Да сейчас все уйду чё это такое это еще одно улучшение. Я так и не понял с этими улучшениями. Берется два улучшения или они просто берутся типа накапливать? Да не стучи ты. Это здесь должен быть поход. Вот. Где ходит эта монахиня? Я вообще его, душе, Тихо, хочу лагаем-то. Хочу закрытая. А можно снять? это она ходит да нафига вставай беги нет. капец я же не знал что ты там сидишь так ладно снимаем. она меня не догонит так она на первом этаже окей да блин я же не знал что ты до, до сих пор за мной бежишь -то. ищем камин там камина нет точно тут камин тут закрыто а, камин, камин, камин, камин, камин. Ага, бежит. Внизу камина тоже нет, окей. А где может быть камин? Камин должен быть на первом этаже. Погодь, ладно. Тут камин тоже вряд ли есть. А -а -а, в кабинете, в кабинете камина тоже нет. Да, хорош, там Подожди, я камин еще. Блин, реально, где камин? Камин должен быть на первом этаже всегда. Я слышал тебя. Я, говорит, слышу тебя. Че, где я? Зачем, <laughs> а где я? С какой стороны выскочил? Камин! <laughs> Тихо, меня нет. <laughs> инвиз, инвиз, инвиз, инвиз. Доктор Рид. Тихо, тихо, тихо, тихо. Уходи, уходи, уходи. Уходи, я камин нашел. Давай сейчас просто попробуем круга Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо, Я нашел камин. А я нашел камин, смотрите. Да все хорош прочитать. Я понимаю. Аминь говорит. Так, окей. Я нашел камин, вообще случайно как-то. А какого хрена камин делать на втором этаже? Не подскажете? Так, будильник мы меняем. На какой шнур? Нафиг мне шнур нужен? Так, ладно, окей. Нам судя по всему, за этой стеной что-то есть. И что? А, мультик. Окей. За этой стеной есть мультик. А зачем мне тогда пульт нужен был? Это палево, да? Ты залази туда. А, исследовать подозрительный камин. Сделано. Так, еще так темно вообще, да? Ну, я думаю, она за мной сюда не полезет. Значит, это будет вообще прям.. А средств сюда вряд ли какой-то есть. Тут я внезапно камин нашел вообще, да? А больше некуда, мы, кстати, только в это крыло и не хотели, а остальное у нас везде закрыто. Я так понял, остальные локации и двери будут открываться по мере сюжета. А, здесь можно спрятаться, то есть он сюда может попасть. Это плохо. Тихо. Тихо. Зеркало, ага. Нормально. Искать? А, открыть новый коллекционный предмет, классно. А, так, это фотка. Селесты, скорее всего, да? А, зачем ты выросла? Зачем ты стала Дженнифер? Чего? Ты какая Дженнифер? Я вообще ничего не понимаю. Ты если что-то понимаешь, ты мне объясни. Не молчи. Так, окей. А что там? Отодвинуть? Блин, надо было сохраниться сначала. Что, не двигается? Что, селенок мало? Опять что-то к чему-то привязывать надо? Я понял, нет сил. А, колеса застряли, тележка не хочет двигаться. А, она закрывает вход в тайную комнату. Подожди, журнал. Попытайтесь выбраться из особняка, так я пытаюсь. Есть где-нибудь. Ну, у меня коллекционок кстати, много, что собрано. Вот эта фотка у нас самого начала. А еще, кстати, мы же, по сути. Женщина сидит в старом белом фургоне. Так понятно. Это, по сути, вот главы идут, да? Получается, вот у меня было типа пролога, потом вот, значит, в доме внутри, потом значит вот, значит, суета вот это началась и погнала вот это. Короче, по сути, у меня четвертая глава сейчас, да? Вот девочка из звонка. Это может Селеста или это Дженнифер? Я не знаю. Что тогда вот эта дама? Ходит такая вся загадочная. Посмотрите на нее, чтобы что вы, что вы? А, так, ладно, сохраняемся И нам тогда нужно А чё, А зачем нам пульт? Давай вспоминать, что у нас вообще еще есть в этой игре Пульт Нафига нам пульт? Мы вроде везде все сделали Так, а... в комнате жены Ричарда Фелтона ничего нету есть нет в комнате жены ничего нет точно Мы там все забрали там в ванной был ключ потом упал еще зонтик а потом потом на нижних этажах у нас тоже ничего вроде нету а слушай у нас же есть подвал в подвале есть лестница в подвале осталась лестница еще А в лестнице чё? В лестницу нужны были, в лестницу нужны были батаре... батарея нужна. А чё, батарейки с пульта пойдут в лестницу? That... Well, где она гуляет? Эта... Бабуля. Монахиня. Монахиня, которая управляет этими мотыльками. Ну, кстати, вон, тоже, смотри, всякие бабочки там. Вот где она идет, вот ты понимаешь? На двери мне где-то что-то щелкает, что-то ходит. По-моему, тут со слышимостью вообще проблема. А, вот это вход в кабинет, да? Ну, а я отдаляюсь от нее. Как я могу отдаляться, если... Странная финя. Можешь попробовать лифт по приколу нажать? А, видимо, он заблокирован. Заблокирован на другом этаже? В смысле на первом или что? Или на третьем? Можно на третий этаж попасть? А наверху... Ну, и третий этаж здесь есть, просто там завалено все. Ты тихо что лагать начинаешь? это внезапная встреча. Чуть-чуть-чуть-чуть, блин, не это. Не пересеклись. Ну да, смотри, это банки одноразовые. То есть ты выбираешь либо то, либо то. Я сейчас взял прочность, по, по идее. Сейчас она, по идее, должна дальше туда пойти. Или нет? Ну она же на лестницу пошла. Она пошла на лестницу и дверью там что-то хлопну. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Я слушаю, я слушаю. Где она дверьми щелкает? Я вообще не пойму. Мне надо в подвал. А, в какой подвал? Мне надо на первый этаж. Мне надо к Селесте тереть Дженнифер Или кто она Или мы Селеста Мы Вообще, чтобы узнать какой-то адрес Мы, блин, вырубили какого-то мужика на парковке По-моему, это не очень приятно Было Пожалуйста <музыка> Бляха, не успел, вставай, беги Но я чуть-чуть не успел Я сейчас нормально делаю тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тих. успел я помню про тебя я помню про этот стул вот почему они именно почему они именно подходят к объектам в которых я прячусь и начинаю знаешь типа останавливаюсь типа а куда а куда она могла деться а куда она могла деться? Я что-то не понимаю. А где она могла спрятаться? Так, а подожди, а тата просила меня ее вещи не трогать. А если я сейчас трону, она психанет, да? Или мне надо безпалево взять. <laughs> Или она сразу психанет, почувствует, что пульт кто-то потр потрогал. Блин, да это сейчас будет очень... Это будет очень тяжело сейчас. Мне, по сути, сейчас надо безпалево... У Селесты это и забрать пульт Потом спуститься в подвал Включить лестницу И чё? А у меня больше нет вариантов А еще и эта дурында здесь ходит, мешает А куда делся этот? Тед С голой жопой. Ну ладно, её не слышу Окей Но её, кстати, не всегда хорошо слышно Когда я в приседе двери открываю, я, во-первых, могу подсмотреть. Во-вторых, я могу закрыть за собой дверь сразу. Но Она где-то здесь ходит, щелкает дверьми. Так, ну это мы читали. Это мы роняли. Блин, очень плохо слышно. Нету прям полного понимания, где кто топает. Блин, надо закрыть дверь с собой. Или не надо. Или не надо. Быстрее. Я понял. Да я понял, извини, я больше так не буду. А -а -а -а -а -а. Да Боже. ты что, сел, а ты беги? За мной погоня жесткая началась. Жест, а как мне сейчас нырнуть в подвал, там, блин, без спалива Никак. Они вдвоем за мной бегают. Хотя там в подвале есть шкаф, в принципе. Оп. Профиг, профиг, просто на таран. Нормально. Прорвались. Она сразу психанула как-то, она прям, не знаю, почувствовала. Они сейчас вдвоем придут сюда или одна одна? Да давай, ищи меня. Я жду. я она с другой стороны зашла? Но она здесь, а не, вот она. да, вы что-то здесь хотели найти? Так, не, мне, мне прям надо очень сильно... Мне прям надо, надо чтобы меня не нашли. Все, уходи. Вторая придет, нет? Или та психанула локально, чисто в той зоне. Ну, потому взял пульт. Ну, подумаешь, ну мне нужнее. Ушла? Тихо, тихо. Говорит, мне нужно выбираться отсюда. Так мы это и пытаемся сделать. Так. Так, так, так. А мы больше никуда просто не можем. У нас вот лестница... И в камине. Me, Тихо, не та кнопка. <звук> <звук> Извините, <звук> закроемся. Фух, так, ладно. <звук> Батарейка. У меня же целый пульт взял. Но штурок мне не очень нужен. Вот это что у нас? Кирпиди, да? Аммиак. Хм. Блин, наверное, прочность было важнее взять. Хотя, по сути, это одно и то же, нет? Ты либо получаешь на 4, ур... 4 урона, как я понимаю, потому что третий тебя как бы вырубает... Либо ты два раза заточку можешь использовать. Но он на то на то и выходит. А, ну, сюда же. Ну да, я, я правильно помню, батарейка сюда. Ну что это... Ну смотри, тут такая батарейка должна влезть. Я думал, туда прям такая большая батарея. Ну ладно, я думал, вот этот... Проход прям под, э, под батарею. Она сюда пришла. <с> Но у меня мультики, мультики это защита. А, -а, -а масленка. Все, Ким, okay, еще пойдем колеса смашем. Это логично. Только я не знаю, а что такого было просто по лестнице залезть? Она, типа, не выдвигалась, ты бы не дотянулась. Да, если бы на верхнюю. На верхнюю. Да ну нафиг если... Она выдвинулась, не знаю насколько. да посмотрим. Не понял. А, спасибо. Она выдвинулась, я не знаю, буквально на пару ступенек. Если встать на верхнюю ступеньку, там до этого верха можно было спокойно достать. Придумали на ровном месте, блин. Так, подожди, я бы за вместо будильника взял бы вот эту штуку. Да? Да ты смотри. Что творится-то? Во, теперь четко можно вообще творить жесть просто так мне здесь надо на второй этаж прорваться на второй этаж можно конечно просто тупо психануть забежать на третий этаж спрятаться там под пуфиком этим и потом просто спуститься к подвалу а можно просто прощимать подвал не не сохранится конечно там вот как раз там где камин там и есть сохранение если она ныряет прям за тобой это будет плохо я надеюсь она на первом этаже где-то шарахается а не на втором а давай проверим а если она потом пойдет на второй а она на первом сейчас М -м. Тихо, я, я пытаюсь вслушиваться просто. Тихо, тихо, тихо. Она просто не всегда что-то говорит. Вот отсюда может вырвать внезапно. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ты что делаешь, дуренда? Тихо-тихо, слышу ее. Ес! Yes! Так, все, окей. Okay. Мы здесь, сюда, на... ну, блин, не знаю, по идее, я не должна сюда. Зачем здесь шкаф поставили, я не знаю. Может, я сейчас подвину, опять что-то тут попадает, вот это туда-сюда, и надо будет опять куда-то бежать, кричать, паниковать. Так, сначала сохранимся. Это однозначно. Бегать не буду на всякий пожарный. Значит, лучше вот как бы чуть-чуть потянуть. Э, и не спешить, чем вот э, поспешить и все вот проиграть. Фу. Отлично. Сохранение прошло, а значит нам не придется все начинать сначала. Ну, кстати, вот в прошлый раз за это же время мы сделали в два раза больше, нет? Ну, хотя... Пока нашли, пока разобрались. Ну, камин мы, кстати, достаточно быстро нашли. Хоть и случайно. Я все равно не доумеваю, почему он э, что делает на втором этаже. Хотя какая разница? По сути-то, своей. Могли хоть на первом, хоть на втором, хоть на третьем сделать. Трубу главное вверх вывести, чтобы дым выходил, и все. Да? Еще раз сохранюсь. Сохранений много не бывает. Но же тут не ограничено, поэтому, знаешь, как в этих фрезиках раньше кассеты были. Надо было найти кассету, потратить кассету. Ну, кстати, сейчас тоже делают, чтобы этих э, в новых резидентах... Ты видишь, я еще то, что тебе выкрутил э, яркость? Оно хоть-хоть что-то чуть-чуть видно без фонарика. Может, почаще... Чего? Открыть переход через э, заштукатуренную стену в тайном коридоре. А как? Опа. Ну, это палево же. Я думал, сейчас еще что-то искать надо идти. Я уже как-то и даже это... Немножко... Обследовать комнату Селест. а, -а, -а Это комната Селеста. Сейчас, подожди. Здесь есть проход? Ага. Что за звук что за радиоприемник Тут ничего нету зеркала кстати биты чтоб не сохранялся Да подожди мне же интересно не не, не не гунди Да сейчас сейчас я найду что такое а, подожди что то дом коляска солнышко дерево цветочки там все все радужно все хорошо Так, шкаф спрятаться, окей, да? Нет! Плохо. Я думаю, можно будет спрятаться. Так, подожди, я так понимаю, это надо взять. Больше ничего здесь нету. Я просто боюсь что-то пропустить. Это же кусочки истории. Мне просто и так ничего не понятно, а тут вообще совсем будет непонятно. Одну записку пропустишь и все. Так, окей. Что-то мультики прям... Вот, могли не делать мультики вот эти на 2 секунды, которые идут. Вот как я, например, на лестнице зарез взял, ну, блин. После них загрузка просто еще идет. Одному господу известно, зачем я вернулась. Я скучала по ним. Мне нужно было вновь их увидеть. По крайней мере, я знаю, кто я. И почему я, Дженнифер? Нам нельзя выходить. Он поставил решетки на двери и окна. Кажется, папа меня не узнает. Сегодня он садил меня за очередной сеанс гипноза с этим дурацким препаратами. Я впервые вышла из своей комнаты с тех пор, как приехала сюда. Было слишком темно. Я не помню, кто я такая. Все мои воспоминания словно в тумане. Мама едва говорит и ест. Так же, как и мне, ей не повезло, не повезло выходить. Все эти годы, с тех пор, как я ушла, она спала с моей... Э, я сплю с ней по ночам. Мы, спр... Мы просто сворачиваемся калачком в постель. Отец запирает нас. Через стену я слышу, как он молится и плачет. Мамочка призналась, что это их вина. Чтоб мне не стоило возвращаться. Но как я могла? Мама поможет мне сбежать, совсем как в прошлый раз. Я показала ей, что за шкафом не хватает доски, поэтому я могу вылезти на чердак через проход между прогнившими деревянными панелями. Она сказала, что единственный этаж, на котором не стоят решетки, это, чер... не стоят решетки, это чердак. Думаю, я смогу спуститься по водостоку и покинуть это место. Я надеюсь убедить маму пойти со мной. Слишком поздно, я уже не знаю, что оставлю в прошлом. Себя или туманные воспоминания. Мне нужно помнить. Я хочу помнить. Я должна. Вспомнилось мне обещание, что однажды мы вновь увидимся на вершине мира. Но уже слишком поздно. О боже, они идут. Мне нужно убираться отсюда. Придется оставить этот диктофон здесь. Пожалуйста, мама. Пойдем со мной. Проснись. Мама. Мама, пожалуйста. Что? Мухи, мухи. Что-то здесь какая-то доска должна быть от... А -а -а. Это все в твоей голове. Не смотри. Отвернись. Опять этот песня. Он не стоит. Нет, господи, нет. Что происходит? Пожалуйста, хватит, пожалуйста, прекратите это! Что происходит? Откуда гублены поперло? Превьюшка. <с> Игнорируй свой страх. Не смотри туда. Обернись. То, что ты видишь нереально. А где какая-то доска? Все это в твоей голове отражение, питающееся страхом. Уничтожь то, чего боишься. Избавься от них, избавься от страхов. Они все в твоей голове. В смысле? Ой, извините. Я правильно понял? Не смотри на них, она говорит. Я все? Я не успел что ли? А я больше не понимаю, что делать. Я так понял, зеркала надо уничтожать, потому что она говорила, что ей не нравится смотреть на зеркала. О, -о, -о ну это все, это гг. Ну это капец. Ну вы чё, ну мужики. Капец, это все сначала надо сейчас. А, а, если это сначала нам надо делать, получается. А я могу сломать зеркало сейчас? Я же правильно понял? Говорит, не смотри на них. Отвернись, там все дела. Да ты смотри, какая противная. Ну, разбилась. Вот смотрите, бесконечный запас. Все, все четко. Так, здесь есть зеркало. И зеркала побитые. Зеркала-то все побитые. я слышу, подожди, тут нет ничего, да? Вот это разбитое зеркало. Ну да. Окей. Мы сейчас попробуем сделать по, по умному. Мы сразу все сломаем хитрая жопа и какие Ну смотри, тут бесконечный запас кирпичей. Он же не просто так здесь. Так, вот еще. Вот еще. Бляха, смотри, какой противный. Раз еще. Два, три еще зеркало. Ну все, я все придумал. Нормально. Если бы я знал, я бы сразу так сделал. Ну я ж не знал. Так, окей. Ломаем раз. Да ты чё? Прям селенок ей не хватает, конечно, катастрофически. А чё, все, у меня кончились, что ли? Она берет один кирпич за раз, что ли? Давай, раз. Два. Три. Все четко. А, так, это мы разбили, это мы разбили, это мы разбили. Осталось два. Ага. Не, ну, подожди, тут же не просто так понатыкано столько зеркал. Че такое? Разбиватель зеркал. Спасибо. Мухи появились. Я сломал игру. Подожди, я, походу, игру сломал. Так не должно быть, да? Так не должно быть, да? Мухи должны были появиться после того, как Галюн пошел. Я, походу, все сломал, реально. Я походу игру сломал. Можно пропустить? Мы это видели? Он, кстати, еще в этом. Ящик с двойным дном. Ну ч, все сломал? Найди а, найди... а, во, кстати, в шкафу точно. двойная до, до, Доска. То есть, по сути, я сломал зеркала. Или можно было сразу сюда щемануть? я как-то и не понял. Вот и выход. Вот и выход! Так, а нам нужно на третий этаж как-то попасть. А мы сейчас на втором. То есть, мы сейчас вдоль стенок, по идее, должны пройти как-то на третий этаж... Мысли опять. <свист> Был на втором, почти на третьем, там где выход, а оказался на последнем. <свист> <свист> <свист> Точнее, на последнем, на самом нижнем. Еще ниже первого. А чё, из канализации нет выхода? Э, да ты потише будь, Hello, что это за адское место. А почему... По, почему под домом столько воды? Расправа. Да что за трофей поперли? Поперли трофейчики прям один за одним. А может не надо было зеркало ломать? Может надо было реально симонуть сюда? Ты что? Ты что боись, не боись? Что это? А что здесь делать фотка? 1973 год. Смотри, там что-то за стенкой светится. Видишь? Вон интерактивный объект какой-то. Угу. Только не говори. Я не могу бегать, если чего. И стелс не могу. Не, фонарик надо включить. Тут еще давай какого-нибудь подводного монстра сюда закинем, и вообще будет классно. Или крокодила. Где там? Она по трубам... Спасибо! Я проверял зрение. Можно было и без таких мер. Блин, ну спасибо хоть что здесь. А есть там... Блин, а фотки сохраняются? То, что коллекционку я собрал. Нет, подожди. Попытаться выбраться из собника. Да я уже пытаюсь. А, коллекция. Фотка сохранилась. Нет, смотри, как противная Блин, уходить ну, за ней тоже постоянно такой себе. Так, окей, меня пытаются проткнуть палкой, я понял. <laughs> Внезапно опять кутые. -э. Кутыед. Да -э они, блин, я не знаю, хоть бы какой-нибудь звук давали перед тем, что кутеешка выдать. Так же нечестно. Я ж ее там не жду. Да тихо, не боись А как нашу герой зовут? Доктор Рид. Но это не наше настоящее имя. А, так вот, что я говорю в начале серии? Типа, у нас вначале какой-то мужик. Мы выбивали из него адрес, что-то там напали на него. Мы как бы тоже не особо чистые. Так, ладно, все. Это все кружок, все будет, да? Или разные постоянно кубки упадают. Тихо-тихо-тихо. А, она еще может не попасть. Ага, видел. <связывая> всегда кружок будет. Я надеюсь, что всегда. <связывая> Нет, не всегда! Не всегда! <связывая> Я на кружок нажал. <связывая> <связывая> Блин, Капец, что так сложно? <связывая> Я не мо, блин. Ты прикалываешься надо мной. Она сквозь полы. Она пытается проскнуть. Своей катаной, блин. Похожую на позвоночник какой-то. Кстати, очень это как у. Не атмосферно. Слово такое. Типа стильно. Но похоже на него. Блин, как сказать-то. Вот что-то типа среднее между атмосферно и стильно. Блин, есть же такое слово какое-то. Умное такое прям, Прям очень умное. Ладно, вспомню, потом скажу. А... Атмосферная. Ну, короче, пускай будет стильная. Вот. Значит. Надо сейчас как-то прощимать так чтобы попасть во все куты. А под... это полы деревянные? А что мешает этой монахи не просто расковырять полы? Смотри, ей пуфка, она просто... Я знаю, что ты где-то здесь. Зигзаг. Зигзаг. Зигзаг. Зигзаг. Зигзаг. Зигзаг не помогает. Зигзаг. Ну что-то нажать. А я где? Я ж что-то нажал. Или что? Я ж что-то нажал? Нет. Так, тихо. Короче, либо кружок, либо клей. Просто смотрим внимательно. Да ты хорош, каждые две секунды меня тыкать-то. Да. Ей же там надо. Это у меня такое пространство, что я просто иду а, в одном направлении. Но у нее же это там целый дом. Ей там надо обходить, кстати, сохранение прошло. Ей надо обходить, а, в комнаты какие-то другие заходить. Вообще, по идее, это где-то в подвале должно быть. В подвале там всего одно помещение. Я иду, чтобы поймать тебя. Ну, давай. Ты спускайся тогда, что? Боишься, что халатик по это? Попачка. Да все, я уже вижу твои эти насквозь. Да хорош. Женщина, окститесь. Опа, что там? Ничего. Окей. Я думал, я нашел найду какой-то секретик сейчас. А вон вон что-то. что то что то светится. А, это лестница. А, так это да, все. Это моя сумка, что ли, была? И где должен быть надо просушиться Что записку какую то подобрала пока плавала записку подхватила фига ты крутая а -а, первое место лучшие розы 1929 год а -а, 1929 любимый мой муж наша малышка дженнифер р фелтон свет очей наших празднует свой врожденный талант к садоводству. Пусть ее победа станет добрым признанием тебе и войскам Муссолини в Эфиопии. Мы по тебе скучаем, твоя возлюбленная. Не могут же они быть одним человеком, Дженнифер? Дженнифер не может быть селестой Тихо. кто-то стоит за спиной. Дженнифер. Она имеет в виду, что Дженнифер и селеста не могут быть одним и тем же человеком же? Или как? Ч ⁇ к чему? Что это? Какие-то воспоминания? Это мы Селеста. Все-таки. Что? Дженнифер? Дженнифер Ричардина Фелтон. Раздвоение личности? Уже почивший отец воспитывал его с нездоровой. Я был для него всего лишь разочарованием. Передозировка гормонами и тестостеронами. Пару раз я отказывался от обследований. Поэтому он не соглашался на дальнейшее обследование. Они бы все поняли. Теперь понятно, почему... бы. Почему начал называть ее Дженнифер? Она олицетворяла собой все, чем ему не позволял быть отец. Это а короче, -а -а. А -а -а -а. это короче, это короче, как в Астрале во втором. Во втором же, да? Да, все понятно. Только там наоборот, она из сына пыталась что-то дочку сделать. Все, ну теперь это понятно. То есть та девчонка, которая психованная, это был Фелтон, наш Голозадый. Ну все, ну вот теперь это все понятно, теперь это все ясно. А мы Селеста, все логично Тут все понятно теперь, ну, ну, ну теперь-то все ясно, ну тут спасибо, ну вот ну вот же, ну вот же, ну вот же, все на поверхности оказалось Только кто такая монахиня, я так и не понял А так все понятно как Нифига себе погребок Ничего себе, ну вот это погребок Ну вот это погребок ну то есть все, Фелтон, короче, у него раздвоение личности. Я думал сначала у Селесты раздвоение личности, а на самом деле нет. На самом деле у Джей. у, у Дженнифер. У Фелтона! У Фелтона раздвоение личности. И чего, а куда мне? Ничего не пойму. Та тупик. Где-то газ пропускает. Надо газовиков вызывать. Надо газовиков вызвать. Обз Газ где-то пропускает. Это плохо, это нельзя такое допускать. Бутылки, бутылки. Тихо. То есть Фелтон и Дженнифер это один человек, ты представляешь? Ну вот... но ну это же логично. Все просто встает на свои места. то такая монахиня, только я не, не могу понять. Ну же, говорю, где-то пропускает. И что? Роста Гала. Но ну, это вот эта фабрика. Не надо искать вентили? Показываем, гоняется Фелтон. Или как вон еще один вентиль Окей, это что? Да мне кажется, Фолтон где-то здесь гоняет. А, мне нельзя сюда пройти. Окей. Точно нельзя. Дым слишком горячий, я не могу пройти. Пройди поверху. Что это было? Что? Вы че меня пугаете? Он ходит, блин, на кого зад ушел там. Капец, уже заканчивать надо. Но ну, он где-то здесь. Мимо! У него пистолет! <laughs> он меня застрелить хочет! У него гвоздомёт! Это нечестно! Капец, а где еще? А я сейчас просто запутаюсь. Капец, он может голосом играть, у него прям на женский похож голос. Я на вернулся. А где еще, подожди? Капец, он меня гвоздями расстрелял, а я еще промазал взял. Это я беру. Ну, по идее, еще где-то вентиль должен быть, да? Тихо, тихо, тихо. Два вентиля прямо рядом. Вот один, там за углом другой. Блин, а где еще один? Мне просто понять, где еще один. Я, в принципе, -то понял, где еще. Я уже куда-то сюда... Нет, я сюда побежал. Я вот сюда не ходил. Тихо ты. Да, здесь меня не было. Ты здесь? Бляха. А если я кину? <laughs> быстрее. Да вон же вентиль, беги, дурында. Быстрее, быстрее, быстрее. Тихо, тихо, тихо, тихо. Ну давай быстрее, пожалуйста. Ты подождешь, да? нормально нормально нормально нормально нормально нормально нормально нормально нормально дай да, да вы не хуйте мистер Фелтон все нормально сюда да? да все все все все четко должно перекрыться должно перекрыться больше некуда бежать все четко четко четко четко тихо закрой за собой пожалуйста закрой за собой пожалуйста закрой пожалуйста смотри hey, какое Стрем просто за мной щимает, а? Тихо, где я, блин? Ага, все, я вовремя заметил шкаф. Ладно. Хе-хе-хе! не хватит, мужичок. А, или хватит! Блин, хватит, походу. Походу хватит. Чего? Чего-то не хватает. Чего? Вот это он дает. Существует... Спасибо, не надо так. Блин, есть. Чего, чего, Что сломалось? Существует... А! Он нашел обход, как пройти. Да ты захлебал, ты, блядь. Oh, капец, блин. Я же уже ушел. Нафига ты повернулась, типа он. Я просто штимаю. здесь. Нормально, сейчас быстро. Я понял, там ключ просто валялся, я его не заметил сразу. В смысле, нет? Он же там был. Ничего не пойму. Здесь же был ключ. А. Давай, давай, давай, быстрее. Да быстрее открывай! То есть я не успел буквально на миллисекунду? И чё? Капец. Ну это обидно. То есть она пока стучит, там со шкафа походу вылетает ключ. То есть там все таки надо какое-то время подождать. Ну ладно. Она. Уже его она называет. Ну потому что чё, в данный момент он она. Потом будет он. Ага, найдите выход из подвала и избегать встречи с Дженнифер Фелтон. Так, давай-ка я залезу в шкаф, и мы на этом закончим. Капец. Ну, теперь это все понятно. Осталось разобраться с монахиней. И все. Нам нужно сейчас на третий этаж как-то попасть. Сообразить только как. Ладно, пока мы здесь сидим, тут... Нам ничего не угрожает. Ну все, ты теперь понял, да, в чем суть сюжета? Теперь понять бы, куда еще дочка делась.